заставку посмотрим а Заставка это вообще самое главное Кстати говоря, мы только и... что выбрали сверхъестественных черепашек. Ну, то есть да. мало того, что они, и так? Я буду mm -hmm. Леонардо. А то есть, Леонардо. когда ты выбираешь режим Б, это означает, mm -hmm. что друг друга они бить не будут. Это значит, что ты можешь друг сквозь друга проходить. То есть мы с тобой только что выбрали черепашки, сверхъестественных призраки, черепашек. Да. Да, черепашки призрака. Ну, они, в принципе, не особо естественные, но... Ладно, они нормальные. Да, они... они посмотри, где они клевые. А, сейчас нам рассказывают историю. Значит, смотрите, что происходит. Apple, Значит, как всегда, да. похищают Кстати, тебе не кажется, что у нее какой-то странный вкус? В одежде? Ну да, как-то она все время носит одно и то же И она вся сливается вот этим желтым. желтом а, Да, а в мультике 2000-х годов Даже обыгрывали Там она была хозяйкой магазина С антиквариатом Но в одной из серий она в подобный наряд оделась И там ее потом спрашивают Ты что, решил репортером стать? Она говорит, может быть, в следующей жизни если ты помнишь, в фильмах-то 90-х годов как раз она начинала как репортер это в первой части, а потом же она, собственно, магазинчик открыла себе. А вот что было в комиксах, я вообще не скажу. Но комиксы это комиксы. Комиксы это лучшее, что может быть. О, так. смотри. Я чувствую себя человеком. Смотри, пляж. А я себя у чувствую. У сейчас черепаха, черепаха, да, в Москве. А! -а, -а. Мы выходили сейчас, там, ну снега еще не было, ну дождь. Тут вон песочек. Вот это я понимаю. А где это интересно? А, ну Нью-Йорк, да? Ну, ну да, все, по все в Нью-Йорке. По-моему, они говорили Майами а. или что там было? Да, <сосvorant> да <сосvorant> нет, откуда? Чепаки всегда в Нью-Йорке обитали. Не, так подожди, они же поехали на отдых, в самом начале была история, ты что, да? не видел? А, я не посмотрел. Ну ладно, все равно мы тут ненадолго подумал но а, ну, смотри я сразу тебе обращу внимание как скептик что а, проблема вот этих игр состоит в том что вот смотри да вот мы уничтожили андроидов они просто взорвались а где от них осколки а взрыв настолько сильный что и... мы были... они спалились. А, лететь вот так вот давай вместе летим раз два три счет нас в разные стороны ну ладно но потому, что взрыв сильный да тогда да, у них есть супер удар такой вообще как бы клевая игра когда она появилась я помню это был ну то есть это такой качественный файтинг Когда вот реально все поняли вот, вот файтинг должен быть такой, двухмерный Вот примерно такой Не, ну вот мы играли до этого э, Мы это самое, бездарно поиграли В Battle, Battle Toads. Toads. Вот, ну, да, да, Там, конечно, тоже очень классно сделано Но мне чем Черепашки Пашке нравится Они все-таки более традиционные Что ли как бы, Ну то есть это такой стандартный Сори Такой стандартный, без особых там приколов но при этом яркий, красивый то есть, ну... С, да. Слушай, нам надо тактику разработать Смотри, мы не можем бить назад В отличие от Сеговской игры Так что давай спина к спине как-нибудь Если это возможно Ну да, здесь просто Примерно как ходили к старому здесь еще, здесь еще это самое Все зависит от того, что мы, мы здесь боремся Как правило за очки Потому что сейчас вот у тебя больше, а у меня меньше Нет, мы боремся за Эйприл А, всегда. ну за Эйприл, да, конечно Да вот, и возвращаясь к теме фильма про черепашек, ужасно было именно попытка вставить какой-то намек на научность туда, где она не нужна. Вот. Кому интересно, как работает мутаген, да? Если речь идет о больших черепахах, которые Владеют не, не аккуратно сейчас упадет на тебя щит. Да я знаю, но он не сейчас упадет. Ну ладно. А что ты мне даешь указания, вообще профессионал в этой игре? Так я же Леонардо, я как бы лидер а, ну, команды, да. да, да. да. Ну я раздражен Рафаэл а, ну, да. как бы в образе. А, вот, а буквально на днях, но, кстати говоря, а? сори, я тебя прерву, ну, я еще? напомню потом тему про кино. Они ага. ведь в фильме, вот фильм 90-х годов, они на самом деле поменяли характеры в мультике. Они не такие. Но это ну, в мультике 80-х не такие. Да. В, в мультике нулевых там характеры ближе к тем, что в фильме. То есть именно более дифференцированные. Все-таки в старом мультике черепахи довольно похожи только на В старом мультике у них более простой. То есть у них Донателло такой технарь. Рафаэл, mm -hmm. он такой цинический товарищ, которого черный юмор там часто, mm -hmm. а ирония такая постоянная. Майкл Анджело просто такой подросточек, а Леонардо такой серьезный подросточек. Да. А в новом мульте это, конечно, ну, развили. Ну, знаешь, там все-таки чувствуется влияние аниме, там и рисовка похожая, там больше вот именно этой такой драмы. Довольно неплохо. Ну вот, и насчет фильмов научных и не очень. Как вы помните, год или полтора назад на экран вышел фильм «Гравитация», который был очень хорошо принят. Да, да. сейчас все классно. А, я я смотрел его... Э, ну, как Ой. сказать, э, фильм просто приятно даже пересматривать, настолько он красиво заснят. Да. Я, не знаю, а, правда, некоторые начали пуску. цепляться к каким-то там косякам. Ну, знаете, на тему того, что спутники не на такой высоте находятся, они там дальше или ближе, что-то такое. Хотя вот фильм же не об этом. Какая разница по большому счету, как там на самом деле спутники расположены? Ну, я бы сказал так, что даже если можно предъявить э, реальные претензии, мне кажется, этот фильм сделал очень много и правильно. То есть, ну, да. э, все-таки сделать идеально правильно невозможно, иначе это будет не фильм, а документальный. Вот, и это. я смотрел один из обзоров, и там разговор был с астрономом, и он, в принципе, говорил, что, ну, в целом нормально. Вот. И к чему я это? Буквально на днях вышел фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар». Фильм тоже на космическую тематику и неизбежно э, и просто неизбежно сравнить его с гравитацией, потому что нечто очень похожее, и тоже очень много видов космоса и прочее. Правда, тут фильм все-таки идет дальше. То Если в гравитации просто на орбите все происходило, то здесь э, они отправляются далеко, но это будет не спойлер, а они через, э, через червоточину которая образовалась возле Сатурна, отправляется в другую галактику в поисках в поисках новых миров, где можно заселиться. Ну, сюжет, в принципе, наверное, банальный, но сам режиссер, он может и банальные вещи показать круто. И вот к чему это я. Это... Сейчас Потому что будет... мы на... по океану да, ну, круто. Слушай, а ты умеешь на серфинге кататься? Не, -а. Я тоже Ну, кстати, я не уверен даже, что я сильно хотел бы Я не представляю, как это вообще делается Не, ну я вот немножко так представляю У меня есть даже знакомые, которые этим занимаются Но как-то, ну, меня никогда не привлекало вот. Да, мне тоже а, хотя знаешь, классно было бы кайф серфингом позаниматься Это когда ты на а доске может быть, может быть это значит, что в, в, в нас нет таксоплазмоза ты знаешь, у меня четыре кошки Я боюсь, у меня он уже давно Ну, слушай, подожди, а ты что, руки после них не моешь? Мою, но ну, кто знает Ну ладно, рассказывай про Интерстант Ну вот, а, собственно, там Начнутся придирки Тоже очень серьезные Насчет ненаучности, потому что в фильме много спорных моментов, связанных с черной дырой и прочим. И вот, и честно говоря, я считаю, что вот такие можно сказать доморощенные скептики тут вот они, наверное, будут оказывать нам всем медвежью услугу, потому что когда речь идет о фильме, о фантастическом, стоит делать скидку. Если это, конечно, откровенный бред, то понятно, а когда речь идет, ну, например, опять же, постараюсь не спойлерить, но там будет момент, связан с черной дырой, вот, а как известно, нам ничего не известно насчет того, что происходит внутри черной дыры, и поэтому тут, я считаю, можно что угодно творить, по большому счету, но там просто будет момент, из-за которого, наверное, люди, которые... Знакомы с наукой, более-менее, они, конечно, ново на, э, будут э, по-всякому ругать. Но, а, ну, непонятно за что, потому что цель-то фильма для того, чтобы рассказать историю, а не чтобы да, сделать. Это, это том... знаешь, когда вот э, там ну, показывают какой-то фильм, ты говоришь, да, но это вот невозможно, это не было бы реально. Это правда, mm -hmm. э, но ты понимаешь, что история, это сделано для того, чтобы была просто хорошая история. Да, чтобы и это было истории... интересно и красиво, да. Ну да. Вот понимаешь, у нас тут антропоморфные черепахи бьют роботов. Ну это невозможно, наверное, но это весело. Кстати, глядишь, может и возможно. Может и возможно, но вряд ли. Ну да, то есть я имею в виду, что нужно понимать для чего что сделано. То есть если какой-то фильм просто, он же не претендует на научность, это просто. Да, он как бы претендует на умное кино, но это достаточно умное кино. Ну на мой взгляд. Ну, сейчас, наверное, просто начнется очень много всякой критики Знаешь, вот есть люди, которые... Слушай, подожди, так, а что по поводу гравитации-то? Гравитацию за что критикуют все-таки? Я так, ну, я понял, значит, спутники на этой высоте не летают, хорошо Ну, еще как, знаешь, по мелочам Что вот она, приземлившись, спокойно поднялась и пошла я, кстати, тоже об этом думал Меня это в фильме немножко покоробило Но не потому, что это не научно, а потому, что мне показалось, это нереалистично Ну, если ты помнишь, все-таки она не встала и а довольно трудно и все равно было в сайте по идее. Да что ж такое. А что там за эффект, по идее, должен быть? Ну, то есть там, я так понимаю, я просто не знаю, вот когда я смотрел фильм, я думал, так, а там не будет какая-то разница там в давлении, чего-нибудь. А она в скафандре нет, же он, была. В скафандре была. Но в скафандре же, по-моему, там специальная система, которая защищает от перегрузок. Так что, конечно, но она и не побежала, да, как атлет. Она выбралась из воды, как-то потихонечку встала, то есть не было там прям яростного такого суперменства с ее стороны. Нет, ну, что... ну фильм ничего не скажешь. Очень хороший, конечно. В все нормально. К сожалению, я его не посмотрел в кинотеатре, а, поэтому от картинки так не впечатлился, но... Слушай, целом... Я усмотрел в самолете вообще. Mm -hmm. Я усмотрел в самолете, как раз когда летел... А, как, вон, на в конкретно? США летели на The Amazing Meeting, вот а. где там... Ну ты ближе к орбите был, поэтому тебя фильм сильнее впечатлил. Думаю вот. ну, Так что идите на Интерстеллар Фильм того стоит Слушай, ну а можно тебе задать такой вопрос? Да, вот я фильм не фильм он хорошо заканчивается? Нормально Нормально Вот Фильм заканчивается нормально Ну, скажем так В принципе Сойдет И знаешь, я тут сейчас еще вспомнил Один из сериалов, который мне нравится «Агенты Щита» называется а, там, ну, это вселенная Марвел, да, где у нас там обитает железный человек, Торф, Халк и тому подобное. Но при этом в самом сериале. Они стараются делать его все-таки именно научно-фантастическим, чем мистическим. И когда там в паре серии были темы насчет телекинеза или призраков, или там телепатов, в итоге оказывалось, что это либо трюки, либо еще что-то такое. То есть они не признавали вот эти ну, откровенные мистические вещи, И это было довольно классно хотя при этом у них там существуют инопланетяне там всякие ну типа Тора а, вот да вот его смотри сейчас отходи вообще не понимаю вот это беготни скажи что тебе не нравится и все будем да уметь может поговорим разговор. да, да. Тут, тут, тут. а то вот бокование вот это я считаю это очень неинтеллигентное поведение да Правда, мы с ним тоже, конечно, говорим странно, но мы вынуждены применять агрессию. А -а да, как это? Агрессивные переговоры. что то я... А слушай, а кто погиб? Да ты погиб, не я же. что то со мной не так. Да, туламер. ты днище. Да эти чертовы сериалы, я из-за них перестал играть. Ооо! Причем, обратите внимание, очки достались мне. Я вообще тебя, я просто веду. У меня 87 тысяч. 87 тысяч, у тебя жалки, 44. Ладно, сейчас наверстаю. Вот, а какие там у тебя были фильмы, которые достойны внимания тоже, ну, на нашу тематику? Ну, кстати говоря, как-то давно не было ничего такого. Я там ходил на несколько Ну, ты про лунный свет говорил. Да, ну, да про умный свет, да. да, но я так ходил на какие-то фильмы, которые не связаны с этой тематикой, фактически. А когда дело касается. Кино, которое вообще вот говорит про паранормальное было недавно забавно. Ну, я вот так иногда послеживаю за уфологическими Сообществами на Западе mm -hmm. Потому что вообще вот как бы уфологи, они такие Ну, с моей точки зрения довольно забавные Ребята, почему? Потому что ты Интересно посмотреть, конечно, на самом деле Ну, там не посмеяться там над ними Не в этом смысле забавные А интересно посмотреть на то, вот как человеческий Мозг себе придумывает вот эти все сказки Потому что, с моей точки зрения, это настолько Все нереалистично, то, что они предлагают Что... Э, ну а что они там? Там ну, там про НЛО, что инопланетяне прилетают. У них, конечно, в основном там теории заговора. И вот, вот те доказательства, открываю. которые они там приводят Ну, как бы, ты думаешь, чего Ну, как бы, ну, это вообще Так вот, они там рассказывали, один из них Рассказывал по поводу сериала X-Files И, значит, там была идея в том, что Да, они в X-Files, реально у них советниками были Реально люди из правительства, там, какие-то секретных служб И они им рассказывали иногда я, Они говорят между собой Слушай, я удивился, они им прям реально, видимо, подкидывали реальные сюжеты Вот, вот, вот помнишь там серию такую-то, серию такую-то Да, это ж прям реально было ну, то есть как бы И потом мне говорят, да, ну правда под конец э, пос, там Последних двух сезонов Чуть-чуть э, стало хуже, видимо Им перестали скармливать информацию там, Ну то есть как бы люди Это знаете, вот как еще есть такие товарищи, которые э, Типа Дэвид Копперфилд на самом деле показывает реальную магию Это да, хотя, что да, А ведь он, по-моему, даже не претендует Конечно нет, он не претендует Он, он фокусник, я помню, он даже появился у Пенни Тейлера В их передаче, ну буквально Камел было небольшое да, да, да, да. Помнишь? Когда человек в баре, да, с ним говорил. Вот а, да, ну там что-то, о чем-то они говорят, кто-то что-то говорит. Такое не смог бы даже Дэвид Копперфильд, тут он появляется. Чего на меня смотрите, даже не мое шоу. Да-да-да да. Это да, было да. классно Вот, Ну, собственно, как и Гудини Ну да, ведь Конан Дойль, собственно, он говорил Гудини У вас есть паранормальные способности Он говорил, нет, у меня нету Это все трюки Он, Да, я понимаю, вы же не можете сказать, что вы на самом деле экстрасенс а -а. Это, это очень странно, потому что как раз-таки Они все и называют себя таковыми Ну, экстрасенс Да, кстати, я очень люблю таких товарищей с палками Никакого конструктивного диалога О, oh, вот, знаешь, я, кстати, давно хотел Обсудить еще вот такую тему какой? Вот почему, когда кто-то в интернете Пытается с кем-то спорить, ну почему Почему это сразу превращается в какой-то срач Почему нельзя просто спорить Почему это и у нас часто, и в группе, и на форуме Ну На форуме, кстати, в меньшей степени Вообще очень жалко, что на форум не так много людей заходит но У нас там да. постоянно пополняется да, да. Ну форумы просто они Это лет пять назад Форумы были популярны очень Сейчас как-то в ну, да. Но, сети но зря. Да, потому что да. в социальных сетях вот трудно нормально вот, поговорить на форумах все-таки это все как-то остается, а, и там формат в... другой да, форумы в этом плане удобно, но ты знаешь, все-таки все как-то динамично, и людям вот реально хочется зайти куда-то, быстренько все это просмотреть, сделать, э быстрее обновления. А форум – это вот именно для людей, которым я хочется к конструктивно вот посидеть. Я помню еще давно, когда я на каких-то форумах сидел, там действительно пишешь тонны текста, э вычитываешь, что тебе говорят. Это да, действительно да, да. работа такая. Ну и потом это ну, круто, мне нравится. Да, ну вот, а, ну, в срачи все скатывается на, О, пиццу не успели А, успели Да у меня почему-то вот этот скринсейлер включается Ну вот, это так, надо наберу. там с этим, с отключением экрана что-то сделать а, Вот, ты знаешь, наверное, потому что все-таки темы практически все, они эмоциональные Хорошо, что мы не обсуждаем политику Тогда бы срачи были просто непрекращающимися ну да. Потому что вот когда дело касается эмоций человека, отключается... Не, ну тоже, в... знаешь, там обсуждаем какую-нибудь вещь, там, ну, что-то такое казалось... Ну, пикап. Помнишь? <laughs> ну, пикап, вот, да, да. Что-то там вообще, да, неадекватно кого доходило. Пик, а, да, обсуждение пикапа у нас в группе Хотя, Вконтакте по идее, так, что там такого обсуждать? А, да... Не, ну сейчас тоже там обсуждали, что там кто-то сказал, да, там... А, кто-то там стал советовать, что типа вы, стоит вам видео делать где-то там. А, там операторов заказывать Ну тоже там, я понимаю, там ребята Занимаются монтаж, монтажом да, А им, говорят, ну, а им да. говорят, давайте скорее Делайте, когда мы так через две недели выкладываем Ну то есть, ну если, Ну понятно, если не... просто, наверное Ну и обидно. тоже, опять-таки, и обязательно все это перешло в какой-то Срач, думаешь, елки-палки, ну что, нормальный Вежливо да. поговорить, и это главное часто происходит Из-за того, что люди действительно вежливо просто не общаются Это все можно было бы сделать и сказать ну, вежливо большая часть вещей, да, вот Слушай, как с сейчас мы с тобой Слушай, сейчас нам сейчас стоит, надо напрячься И пройти этого босса, чтобы у нас, мы перешли на Нью-Йорк, иначе мы вот здесь останемся на мосту. Так, я не хочу заново проходить. Давай как-то попробуем, давай ух, они еще Знаешь, с базоками. Да, вот эти вот противные. Все, давай. Ой. То сейчас не тратил суперудары, а а ухо сложные, а? Да я вообще забыл, как их использовать. Да а их вместе. Неудобно. Но главное, что он у тебя съедает энергию. Потом, да, ну, это иначе проблема. Мы да. Здесь я не хочу. Блин, и сам случайно использовал. Ничего. Специально. Сейчас. Кстати, а, ну. А -а -а. Знаешь, в следующий раз мы попробуем в черепашек на Сеге поиграть. Там управлением намного веселее. Надо. Ну да. Там можно бить назад, а это очень классно. Вот а, Бипо. Мне кажется, мы можем, да? да Давай, все мы можем. Бей, бей его. А, ты кому это ему сказал? Нее-е-ха-ха. не Круто, я его бью, он в тебя стреляет. А, все мне хана. Да, мне надо его добить сам. Давай. А, сейчас у меня часть одна. А, Бери лево. А, я, слушай, я беру Майклэнджело, у меня время... У меня да. есть ощущение, что он больше, быстрее всех убивает. Я не знаю, откуда такое ощущение. И правильно Сейчас энергию потратишься. все. А, есть. все, она мне нужна. Отлично, Отлично. дай пять. Давай, пять. Е -е -е. Ну, все, значит, Друзья, мы переходим в Нью-Йорк Нью-Йорк это классный город Единственное, что в этой игре нет никакого ну, Никакой связи с Нью-Йорком, по-моему, нет То есть я вот, как не смотрел Но вот не похоже на Нью-Йорк Просто похоже на какой-то город в небе, если честно Вот если быть абсолютно честным, похоже на город в небе Это по сути Манхэттен Написано да, Нью-Йорк, но по Манхэттену нет, Да, жить. написано, что это Манхэттен На самом деле, это Нью-Йорк, а чисто Манхэттен кстати, ну... здесь можно упасть. Но я думаю, что мне еще надо проиграть, да, по-быстрому? И нам нужно начать заново, смотри. Дай тебя поколотят. Ты долго будешь, что ли? Не, мне кажется, они меня колотят. А, ты совершаешь прыжок веры, я понял. Ну, врежусь хоть кому-нибудь, ну нельзя же так. А, у нас могут, сейчас континьюс же будет, наверное. Да, да, я хочу континьюс, чтобы мы начали, а то, что это такое за ерунда. А, кстати, можно вот так вот... Последний... А -а -а -а -а -а. Шуть какая-то жесть вообще Да Кстати, тут на самом деле... Щас, щас, щас, щас, щас. Да, давай тут, тут есть на самом деле какой-то спец пароль Что можно значит, выбирать бесконечную континьюр Что-то такого рода Да, и ну блин, надо было сейчас загуглить его Да не-не, Но... я даже знаю в начале какой пароль Там угу. ну, стандартный, чтобы выбрать любой уровень Любое количество жизни Там... Можно даже сделать более легкий уровень И, и каждый из этих товарищей их Можно будет одним ударом убивать Ну, кстати, классно Но что-то мы этого не сделали, потому что мы честные люди Да-да-да А вот разработчики не особо Не, мы просто хотим репрезентативно Показать опыт О, смотри, сейчас он упадет е -е -е -е -е. Вообще игра классно сделана Так все продумано Да, Мне нравится, что Разноцветные Я все, конечно, понимаю, но вот меня реально интересует, чтобы было все разноцветное и красивенькое И чтобы можно было в люк упасть А тебе, кстати, какие нравятся больше по цвету? Из клана Фуд? Да Ну Эти Красные Не, мне вот эти нравятся Вот эти вот эти они самые клевые Они такого песочного цвета Ну да Фудсолджер пляжный знаешь, как в Икее продаются такие... знаешь то есть на, на, на этом самом, на космодроме есть такой... Э, так, так, такой как бы магазин, и ты приходишься выбирать фудсолджеров на землю. И те такие говорят, ну вот, значит, как в Икее, ты ходишь, смотришь на них, выбираешь, например, беленьких можно Ну взять. вот эти вообще зимние варианты, зимние солдаты, да. Ну они, мне кажется, не столько зимние, они мне, мне напоминают моряков. Mm. Вот это вот я не знаю, кого мне напоминают. Ну это урбанистические... Вот это урбанистические, вот это прям мне кажется очень урбанистические. Ты думаешь, розовый цвет? Ну вот не знаю, почему-то у меня такое ощущение, что они урбанистические. Вот эти шары откуда я вообще не знаю, даже не могу себе представить, откуда могут быть такие шары. Значит, ты такой да идешь по городу, шары. А кстати говоря, я тут недавно увлекся теоремой Байса. это очень классная mm -hmm. штука. И по теореме Байса можно посчитать, какая вероятность того, что ты будешь идти и вот так вот неожиданно на тебя покатятся громадные шары размером человека. <с> Сразу скажу, что вероятность будет не очень высокая. Даже если у вас э, будут большие допущения. Да, да, да. Ну да, собственно говоря, мне вот ждите, скоро видео будет. А, меня попросили оценить, ну так, я так понял, что вопрос был полуриторический. А, когда мы сделали видео про Кулагину, там человек задал вопрос, какую я даю вероятность, что Кулагина действительно телекинезила. Я понял, что можно применить теорему Байса, сделать какие-то разумные допущения и получить конкретное число. И ну, я вот сделал. Вообще хорошо, когда интересные вопросы задают подписчики. Ну, это, я так понимаю, какой-то человек, который считает, что Кулагина действительно обладала телекинезом. И, а, и он постоянно от меня mm -hmm. пытается допытаться, а, что там сказал Иваницкий, да. что там сказал Кто. У него там то ли он сам какой-то блок там где-то писал. Ну, в общем, суть состоит в том, что он постоянно задает какие-то непонятные наводящие вопросы. Я так понимаю, что его, как бы, кейс построен на том, что... Вот, вот эти все советские ученые говорят ерунду, и на самом деле они Кулагину не изобличили. И, конечно, сложность состоит в том, что он, в общем-то, прав. Мы говорили об этом на встрече, и вот у нас есть и видео в встречи, мы это обсуждаем. Да, что они действительно очень э, приблизительно сказали. Они просто ей не доверяют, и исходя из такого своего априорного знания, и совершенно не, не понимая ничего в фокусах там, э, они вот попытались что-то сказать. Да, а, но мы говорили... И о, очень неубедительно да. это получилось. И поэтому этот человек, я это, так понимаю, за это все ухватился, решил, что это какой-то там то ли заговор то ли что, и как вообще могли ученые, столько ученых э, за нее заступилось и так далее... Хотя мы понимаем, что тот же проект Альфа, тот же Стенфордский институт, где проводили исследования по Уригу Геллеру, ученые, к сожалению, в таких ситуациях смущаются, как-то теряются и начинают делать серьезные методологические ошибки. Да, ну потому что они не знакомы вот с такими вещами. Это как... А самое главное, они не считают, что должны, потому что когда Рэнди предлагал им свою помощь, они отказались, сказали, что вот там шоумен, у вас недостаточно типа открытое сознание для таких вещей. Поэтому. Ну, то есть это все-таки ненаучные вещи. Ну, кстати, знаешь, тут мы видим, что, к сожалению, ученые тоже. Ученые да. сдерживаются просто протоколом. Мы все живые люди. Ну, и да. многие ученые не обязательно должны быть реально прям сознательными скептиками. Достаточно, что у нас сложились правила определенные научной работы, угу. которые соответствуют скептицизму. И, соответственно, ты можешь даже не быть сознательным скептиком. Ты вынужден выполнять правила, потому что ты работаешь там в определенных учреждениях. И это уже обеспечивает, что в своей области ты будешь адекватно себя вести. Поэтому обычно говорят, что вот в своей области Человек там адекватен Мне кажется, это связано не с тем, что человек не может В своей области не быть адеква адекватен Я знаю биологов, которые не верят в теорию эволюции Которые считают, что это ерунда При этом это реальный биолог с образованием А просто потому, что в своей работе Они вынуждены следовать формальным правилам Которые направлены на то, чтобы их знания Были более точными, понимаешь, что я имею в виду? Ну, примерно Ну, я к тому, что, например, ты не можешь просто так сказать О, я доказал там вот это, ну, этот да. эксперимент Никто это ни, ни, ну, не примет пока ты не опубликуешь нормальную статью. У тебя просто даже статью не примут. А тебе для, для, для своей работы эта статья нужна. Нужно, чтобы она у тебя была. Это один из твоих ну, заслуг. Поэтому mm, вот такая вот ситуация. Да, но ну, опять же, знаешь, это вот как раз, э, когда мы говорим о закостеневости науки или каких-то таких вещах, о коррупции там и прочем, просто вот эти моменты неверно, возможно, понимаются. Не то, что я говорю, э, думаю, что прям все ученые такие безгрешные и прочее нет просто действительно когда человек занимается своей областью да он там допустим понимает вот эти вещи но он э, вовсе не обязательно будет разделять все эти принципы мышления потому что научный скептицизм это же действительно система мышления целая и например биолог он может или там физик он может и никогда не изучал там когнитивные ошибки Или что-то такое Поэтому также будет подвержен Этим ошибкам И когда мы смотрим там На ту же Кулагину э, К сожалению Здесь у нас получается э, Ситуация, когда вот авторитет Ученых это еще не все Да, но ну, кстати я, я хочу сказать Что я в результате сделал это вычисление Uh -huh. uh, и я вот потом выложу все это на основе теоремы Байеса Там очень клево можно, не, не зная даже точного соотношения Каких-то точных вероятностей Просто делать оценочные Когда это ты, ты уверен, что эта вероятность, по крайней мере, не ниже или там, не выше определенной uh, И там удается сделать такие вычисления, которые, по крайней мере, показывают порядок истинности гипотезы. И там у меня по самым просто доброжелательным ну, параметрам число получилось далеко не в пользу реальности телекинеза. Ну, да, При этом увидите, каждый может увидеть и посмотреть, да. в том числе и любители телекинеза смогут да. посмотреть. Ты знаешь, что тут вот возникает проблема, некоторые. Вот некоторые, ну, когда люди начинают говорить, вот признали, а, от того, что удалось обмануть там. Нескольких ученых, феномен не становится. Не, ну предположим, она. Там же, мы как, мы, мы должны доказать, что она обманула. И когда дело касается ну, кулагиной, поскольку ее уже нет и экспериментов нет, есть только вот эти кусочные обречные видео, то доказать ничего нельзя. У нас нет доказательств, нам ну, нужны доказательства, нет. чтобы говорить что-то об этом. Но как бы. Не трать силы на суперудар. Ну а что? Ну они сейчас, ну, ладно. сейчас нас забьет, я считаю. Мы ладно, должны быть. Ну, кстати, товарищ из метро, я не знаю, начальник метро какого-то. Вообще черепашки ниндзя это круто. Да, это замечательно. Причем, знаешь, я думаю, что они взяли прежде всего тем, что у них разноцветные вот эти банданы, это круто. А, да, хотя изначально они у них были одинаково. А, красные, да, по-моему? Черные, красные потом. Ну, комикс самый первый черно-белый, потом они были красными, потом уже, по-моему, уже только в мультфильме они разноцветными стали. Да, да, да, да. Да. Ну вот, ну ладно. Ну, конечно, мы и не обязаны, по идее, доказывать, что э, Кулагина, там, обманом занималась, да, как бы должны были вот эти люди доказать, что она владела телекинезом, но суть не в том. Когда вот о таких спорных вещах речь идет, да, недоказанных, то... Здесь не, нужно реально нужны экстраординарные доказательства. Потому что иначе получается, что вот это будет какое-то такое такая приятная иллюзия. Кстати, что... теорема Байса показывает, почему экстраординарное утверждение Требует экстраординарных доказательств. Ну да. Там связано с априорными вероятностями. Если они очень низкие, то тебе нужно их перевесить э, доказательствами. О, на это раз тебе дали очки, глянь. Я его завалил, да. О, слушай, у тебя 60, у меня 29 ужас. Давай, нормально. Ну, что, пока еще держимся? Да, мы держимся. На этот раз, ну, это, кстати, у нас самый, самая удачная запись. Смотрите, как мы долго. Ну, просто мы монстры, я считаю. Да, говорим какую-то чушь, но зато играем нормально. Ну ладно, думаю, с Кулагиной да, блин, мы, конечно, еще будем возвращаться, не обязательно именно к ней, но сама тема паранормальных способностей, она будоражит многих. Ну это понятно. Слушай, а тебя буду тебе а, Ну сейчас меньше, но в принципе да, потому что если, если бы это было возможным, то я бы одним из первых побежал к какому-нибудь второму там или еще кому-то. Ну кстати говоря, если так вот ну, серьезно подумать, иногда можно понять, что этого нет, потому что эти способности давали бы настолько, ну как сказать, серьезное, скажем так, Преимущество. мир бы иным, мир был да. бы совсем иным. То есть мы бы сейчас не могли с тобой играть во все это Потому Почему? что куча экстрасенсов вокруг Бы влияла на каждое наше движение Куча полей наших мыслей Постоянно бы влияла на, наши, на все наши действия а Да, есть... любая фигня Бы очень сильно мешала Ну, кстати, ты знаешь э, Правда, с мистическим С мистическим мышлением И прочими вещами Проблема в том, что эти вещи влияют на жизнь людей Даже когда они не существуют Потому что если человек убежден Что его мысли влияют на его жизнь очень сильно то вот так с этим грузом он и будет ну просто вот смотри получается что многие такие вот верующие и я сам себя вспоминаю по сути, ты живешь как бы в такой вот э, Ты живешь в мире, как, в котором Вот эти верования и работают Только иногда как бы, даже у тебя в голове То есть ты же mm -hmm. не всегда о них вспоминаешь да. И хотя... Хоть, ну, ты... зависит, конечно, от степени Обработки Ну твоей. да, если ты совсем уж Долго там, это уже... Но все равно В любом случае ты как бы применяешь это Не ко всему. К этому ты применяешь, а к этому Нет. И получается, что э, Очень часто, по сути, твое мировоззрение Такое вот кусочное То есть у тебя вот этот кусок вроде как подчиняется этим Правилам, другой тоже должен был бы Починяться, но почему-то не подчиняется, непонятно почему. А, ну да, но все-таки наша психика это же не такое монолитное что-то, да, это подвижная структура. Да. Поэтому тут. Это же химия. Ну, ну, не, я думаю, что наша психика, наверное, нельзя сказать, что это совсем химия Я думаю, это эмерджентные свойства биохимии Да, я там. никогда не выучил, что такое эмерджентность Не, эмерджентность это очень просто Это когда у тебя свойства не вытекают из свойств частей А, -а, -а я помню, помню спор Помнишь с одним деятелем на подобную тему Ну, ладно Так вот, ну, просто... Так или иначе Так как психика это все таки Не монолитное здание То естественно что какие то вещи Особенно вещи привнесенные извне а вот какие то Мистические представления Они так или иначе Навязаны чем нибудь Ну больше их часть Как я сейчас облажался Да ты вообще ламер Просто днище Ну вот Человеку свойственно периодически забывать о них. Но если человек уж очень серьезно вникает, если он, допустим, часть секты, да, или мнит, например, себя каким-нибудь магом, ведьмой или кем-то таким, опять же, зависит от того, там, к какой, какой традиции он себя причисляет и прочее, то здесь э, даже на повседневную жизнь может это влиять. Потому что в, в эзотерике, ну в некоторых вот разделах очень регламентировано все да то есть вы не на, можете на, на, например э, например вы не можете ни о ком плохо подумать потому что и тогда это будет э, портить вам жизнь да если вы кого-то там а -а. обзовете или что-то такое ну, давай разобьем трубу да, ну, да, ладно, тут неудобно всё. тут бывает вот в этой игре вот в этом уровне трудно будет продвигаться ну, как и с эзотерическим мышлением, да, трудно порой продвигаться. Ну, знаешь, это.. Пол Невеев недавно говорил вот насчет травмоцентризма, или как это называется, ну, когда в психологии очень часто постулируют, что травмы психологические, да, особенно детские, влияют на жизнь человека. В эзотерике же тоже много такой фильм. Да, да, очень много. Да. И плюс еще, ну, помимо просто детских травм, грустных ошибок, старых мыслей, да, и прочее, это все таким вот действительно багажом оседает на сознании, что я помню, как действительно невозможно вообще жить, кажется, то, что э, просто тупо из-за того, что ты о ком-то что-то думал хреновое, например. Даже не обозвал человека вслух кем-то, да, а просто думал что-то о человеке плохое. И вот такой даже груз. Мини-босс. Вот. вот это тоже груз, кстати, мини-босса. Вообще, я считаю, что многие игры отягощены боссами. Да, и порой, зачем они как бы? Ну, кстати, знаешь, в современных-то играх намного меньше этого стало, ну, компьютерных. Ну, я, кстати, не знаю, то ли это связано, знаешь, там, что говорят, вот, э, все любят игры своего времени, я реально вот очень люблю двухмерные игры, не обязательно своего mm -hmm. времени, э, но mm -hmm. вот я люблю восьмивитки, mm -hmm. да, вот мы с тобой mm -hmm. играем. Но я к тому, что вот мне все-таки двухмерные нравится больше трехмерных. Не знаю почему. Да, нет, мне все нравятся. Ну, правда, двухдум мне очень нравится, второй еще старенький. Ну ты вообще что то какие-то вещи любишь. Ты по-моему современные ты особо не играешь. Ну я играю в современные какие-то, но не очень крупные. В смысле, знаешь, что, например, компьютерные современные я мало играю. Но я играю много в индии игры современные. Ну, ну сейчас я вообще ну, мало да. играю, но играю. А, кстати, недавно же была вот эта игра, и стал ну стал играть недавно. Игра старая уже, ну так несколько лет. Uh, Plague Inc. Где mm. нужно заражать человечество вирусами. Не знаю таких. В общем, это такая игра, которая на, на мобильном устройстве есть. Там нужно, значит, действительно вот заражать человечество вирусом. Ты вирус или бактерия, или еще какая-нибудь mm -hmm. там инфекция. Тебя нужно заразить. И это вот такой очень любопытный проект, потому что, несмотря на то, что, ну, казалось бы, такая, э, ну, такой сюжет, ты, по идее, должен уничтожать человечество, по факту получается, что это очень игра образовательная. То есть, ну, хороший, хороший метод просвещения. Потому что, с одной стороны, сделано как бы с таким ну можно сказать юмором, и там много смешных новостей там идет, ну то есть там с юмором сделано. А, но с другой стороны, ты начинаешь понимать, что способствует распространению инфекции. То есть там ну, ты прям видишь и вирулентность там самой инфекции, и какие условия гигиены, и там какого, какие мутации. Ну то есть это действительно очень помогает понять, и вот особенно на фоне эболы, ты прям видишь, что Эбола, например, там вряд ли у нее есть шанс распространиться, потому что оно ну, даже в этой игре э, все гораздо хуже, и то ты никак не можешь никого уничтожить. А Эбола она вообще по сравнению с некоторыми вирусами в этой игре, просто ничтожество. Ну а это нормальный аллигатор такой. Убийца Крок практически. Вообще игры часто образовательную функцию имеют. Вот мне, например, ничему жизнь не учит. Три раза нарвался на пулю. Да. Поехали. О, видишь, он же злой. Кстати, надеюсь, что в новом уровне у меня будет полностью энергия собрана. Мы должны пройти это. на кстати, на этот раз... О, все сделали. Смогли. Да. О, мне жизнь дали, видишь? Круто. Да, крутя. Вот хочешь. она удача. Да. Ты знаешь, например, Mass Effect, он э, очень интерес к космосу э, стимулирует. Да, вот. Э, игры, ну я не знаю, Assassin's Creed, как говорят, наверное, очень любовь к истории у людей э, развивает, да, там же какие-то сосылки исторические. Ну, Главное, игры, чтобы он... не к псевдоистория. Ну.. Вот всякой такой псевдо -фигни я обычно не замечаю э, в играх. Хотя тоже старый уже стал, уже мало играю. Не, у меня просто времени нет. Ну да. С... Это тоже общество скептиков очень много времени занимает. Вот, например, сейчас мы же с тобой работаем. Ну да. Это многие думают, что мы тут ерундой занимаемся. На самом-то деле, какие вещи важны. Кстати, ты знаешь, когда эзотерикой занимался... Тоже казалось, что важные вещи решаю Сидя на кухне, ведя вот разговоры Да, ну, знаешь, разговоры О жизни да, духовно а, Да, всякое, всякие такие а, Да, ну, причем, знаешь, там же тоже это Мы тогда называли Наукой, к такой финиш Что это за... А это наука Во... Блин, роботы Лучше людей Кстати, очень забавно, как Нинтендо начинает тормозить Когда у тебя много этих самых товарищей Бегает да, и в общем Для всех эзотериков Разговоры на кухне это то, что поможет вам Поменять мир Вы таким образом влияете на Эгрегор И все такое Кстати, слово Эгрегор я узнал очень поздно Да, я наоборот практически начинал С этой фигни ну, когда этот свеж мне попался Не, ну, конечно, мы в подкасте обсудили Это вообще, конечно, идея эгрегора сама по себе Ну, так вот, для, для какой-нибудь игры Или фантастического, там, фильма Вообще классная Вот и, кстати, чуваки тяжелые Я думаю, что вот примерно вот на этом технодроме у нас и закончится с тобой Наше путешествие Ну, у нас еще два континуума осталось Ну, да, это, наверное. ну хотим ли мы их использовать? Ну мы можем, конечно. Ну можем, но нельзя же останавливаться. Нас и так уже убили в двух играх. Да ты посмотри, я... нет, тут с управлением действительно. Так, слушай, они умные. Да, я на него нет. прыгаю, он отпрыгивает И хреначит меня из пистолета Да я считаю, что это даже нечестно С точки зрения дизайнеров игры это было просто подстало Да, с учетом того, что у наши черепахи Достаточно медлительные Потому что они черепахи Да, кстати, кстати, вот это любопытно Может быть это даже стереотип Знаешь, есть же сексизм там, а это черепахизм А, нет, ну сексизм типа, это нормальная штука черепах. А вот черепахизм, да, тут что-то Ну они, по-моему, кстати, достаточно бодренькие Вот, по крайней мере, маленькие черепашки Ну, молодые ну да, конечно У меня и моих друзей есть, на самом деле, дома черепаха Они ее назвали Атуин а, И она, конечно, ну, кстати, она может и кусаться, я хочу сказать а Когда она хочет да. есть, она кусается Особенно, знаешь, триониксы очень кусачи эти У них еще шея длинная Они... Это морские такие черепахи Они вообще адские просто О, слушай, я смотрел вот это вот, как ее... А, не, ну как, Neverending Story Конечно, конечно, история, да, ее. естественно А русский перевод какой у него? Бесконечная история А бесконечная. Бери, бери, бери, О, отлично взял Мы съели пиццу, кстати, у нас сейчас есть пицца Это такое совпадение, это знак свыше То есть у нас реально дома есть пицца И мы сейчас едим пиццу Ну не прямо сейчас, но в Да, и вот здесь нам только что дали пиццу Это просто, как бы Как они предсказали этот момент? Я не знаю, как-то они Сквозь время они увидели, что мы ее закажем, да. Да, я помню, как как звали ее эту. Но ну, я понял, о ком ты. Э, а я была черепаха, черепаха да. да там была древней... черепаха. Древнейшая. Очень классная, она чихала. Я думал, не она вот так вот и живет, а, лежит у и нее, чихает. У нее аллергия на молодость. Да. Ну она так сказала, да. вот да. ну, она, мне кажется, так сказала, на самом сам у нее просто аллергия. Ну конечно. Ну что он ну, на, на болоте каком-то да. живет, там сырости и прочее. А либо да, либо она просто чихает и все. Да. Не классный фильм. Вторая часть, конечно. Вторая дохожа. часть ужас. Вторая часть просто вот это вот этот пример того, когда хотя, кстати, я читал книгу. Я не читал, слушал книгу рекомендую. Книга очень да, хорошая, она другая. Хорошая. То есть, okay. там вторая часть нормальная, как mm -hmm. бы то есть, вот эта часть она как бы сделана по книге, но в книге все mm -hmm. вообще по-другому. По И сам автор книги он, по-моему, очень обиделся на создателей фильма, то что так вот они переврали ее. Ты ну, между второй или вообще да, даже на первый? Второй. Насчет первой, по-моему, все там нормально. Но первый, это вообще шедевр. Ну я бы сказал, не я не скажу, что прям шедевр, но очень ну, хорошо сделано. Знаешь, отчет. для моего детства это было прям нечто. А, вот как, не, правда, главный герой принцесса. абсолютно никакой. Они еще. сделали такой волшебную вот эту принцессу. Да. Такая девочка. Мне коня было жалко. Да коня жалко, конечно. Но и там там вообще очень много таких вот э, игры воображения, знаешь, как говорится. Ну вот, не страна фантазия называется. Этот Камниет и прочее. И знаешь, сама атмосфера. Вот во второй части этого уже не было. Это уже какая-то попса получилась. Про а, третью да. я вообще молчу, это бред. Вот. А во второй, в первой там, особенно когда это начало, ты видишь, как он прилетает или приплывает туда, не помню. Вот в замок с, около Солоновой Кости. Музыка, атмосфера, это просто... Вот это моменты, когда нам неважно, насколько научен этот фильм. Да, я точно знаю. Он не научный. Но я думаю, что к таким фильмам даже как... Это даже неприменимо. Это как бы не знаю, стоит ли научно или не научно. Конечно, фильм. Абсолютно. И даже не должно быть таких критериев, потому что это это искусство. Это как, знаете, к сериалу сверхъестественное предъявлять. Демонов же не существует. Что вы показываете? Да ну. Да, но во втором фильме, кстати, главный герой уже умер. Второго фильма. смысле? Бесконечной истории. Кто умер? Ну парень вот этот. Бастин? Да. А, смысле, а актер, по книге говорю. а не, не актер актер вот этот который играл он очень рано умер я не помню а он почему. же был с собой покончил да а не то самоубийством до а чертову я помню у нас тоже критика что-то было об этом а, он к... рассматривал кстати в трофе? А, да очень сильно ругался ну, но на да. третий он ругался еще больше А еще... Есть... еще был третий да я причем вообще, вообще... нет ты не хочешь этого знать это настолько ужасная штука а ужаснее чем черепашки третий да Подожди. С -с Секундочку, он поставь паузу. Значит, ты говоришь, что третья, третья часть бесконечной истории еще ужасней, чем третьи черепашки? Да, значительно. В третьих черепашках хотя бы есть какая-то логика и структура, а там нет. Там просто бред, там знаешь, на Ну, на бренде решили срубить денег. Там все происходит в нашем мире, не в стране фантазии. Герои, ну, например, отец Бастина, да, из второй части, он словно не помнит событий второй части, то есть, ну, он же присутствовал, ты помнишь, в фильме, следил за приключениями сына, а тут ничего такого нет, какое-то полное непонимание, они с этим Ореном там что-то носится, что-то творят, какой-то, знаешь, ситком, вот, это действительно третья часть, это просто ситком получился. Так что это ужасно Это один из самых худших фильмов Это даже, прости господи, хуже, чем «Черепашки-2014» Внезапно у нас киноподкаст начался Слушай, а я, кстати, до сюда не доходил ни разу ты что? А ты, ты еще скажешь, что ты эту игру ни разу не проходил. А, ну ладно, проходил, но это было очень давно. Ну, я правда не помню, чтобы я подряд проходил. Я мог через пароль сюда попадать. А, потому что проблема в этой игре в том, что ее долго надо проходить. А скажите, пожалуйста, когда, когда у кого Ах. в детстве есть столько времени играть подряд? Да, нас всех ругают, гоняют. Да, мне бабушка говорила, дай телевизор отдохнуть. Да. Ты портишь телевизор. Кстати, а это же миф, наверное, да, что от приставки портится? Я думаю, что это миф. Более того, я сомневаюсь, что... Ну, кстати, можно узнать, но тогда вот какие, значит, у нас телевизоры были ламповые вот эти, да? Ну да, типа рекорда. Да, и вот я не знаю, насколько они портятся, они от того, что долго включен экран. Я, честно говоря, ну, мне так кажется, что не должны, по идее. Ведь это же телевизор, он и должен быть. Вот от того, что включают-выключают, я могу представить, что что-то там портится. Вот компьютер, насколько я знаю, при загрузке, то он изнашивается больше, чем когда он просто стоит. Насколько я знаю, но не помню, это миф или правда. Есть такие вот мифы, когда ты... Что-то помнишь по поводу него, но не помнишь, это миф или нет? То есть ты думаешь, так, секундочку, так то, что назнашивается больше, это миф или все Ну, нет? сейчас драка будет. Слушай, а это кто? Кот какой-то. Я не помню, я очень а плохо... Это не тот, который из фильма? А, слушай, похож. Я плохо помню мультика оригинального. Слушай, да? мы должны сейчас его уничтожить, иначе как бы все... Иначе ну, у тебя есть жизнь? Ну, у меня одна есть. Бей его. Эш, он тебя убил, а продолжает тебя бить. Глянь, он бьет твой дух. Он считает, что ты там существуешь, и ты реально туда появился. Глянь, прикольно. А, он меня заморозил. Ну, я считаю, имеет право. Ну. Неужели мне снова удалось его сделать? Насилие воли, моего. Тадам! Главной вот. жизни далее. Ничего дадут. Или нет. Ну что, друзья, мы продолжаем бороться. О, а, смотрите, девочка в желтым. В оранжевом. О, Шредер. Да, Шреддер, он же всегда был сильнее черепашек Ну да Даже в оригинальном мультике, где он достаточно Кстати, ты смотрел кроссовер Черепашки навсегда? Нет, Нет. А хорошая вещь? Ну, мне нравится Правда ну... А это в каком году было? 2007? О, нет, позже это, в общем, кроссовер, где совмещается вселенная вот оригинального мультика, да, 80-х, и мультика 2003 2005 годов, вот. Правда, по-моему, файла, ну, один из обзорчиков с Awesome Channel или Энга Джо, не помню. В общем, делал обзор и ему очень не понравилось. Он говорит, что вот там совсем идиотами выставили черепашек оригинальных. Но я не знаю. Это есть, но... Тогда что ж такое? Вот. Но, не знаю, не все равно неплохо, потому что был период такого некоторого срача между фанатами оригинального мультика и... Сейчас я его завалю, гада. Давай, давай, давай, э, давай Потому что давай, мне, давай. например, ну новый мультфильм нравится больше Просто потому что он чуть более взрослый То есть он, он подростковый Если первый мультфильм, он скорее детский То этот больше подростковый Слушай, а может я его не смогу Слушай, мне кажется, это будет типично Погибнуть, погибнуть от рук Шредера От меча Шредера Да, да посмотри, блин Ну, я вангую, что у тебя не получится, потому что он еще даже не злой, а ты у тебя уже практически нет энергии. Да. И как бы видно, что ты ламер. Абсолютно просто. Ну, глянь, он тебя просто швыряет, ты уже устал такой. А, я не могу. Да, все как по-настоящему. Да, это как бы очень реалистичная игра. Ну, здесь надо вдвоем мочить. О, смотри, смотри, ты его достал. Он такой, ну все, ну теперь уж все, до свидания. Ну все. Ну что, друзья, спасибо большое за внимание. Я считаю, что мы очень классно сыграли. Но я предлагаю на этом завершить.